Всем приветик, совет от ваших знакомых. Расклад плюс игральные карты. Ну, давайте тут по сферам посмотрим, да? Так, любовь, любовь, отношения, отношения. Давайте я вот так вот, что이야 Любовь, отношения. Отношения, любовь, любовь, деньги. Отношения, отношения, деньги. Отношения, здоровье, энергия, да? Чтобы зарабатывать финансы деньги. Любовь, любовь. Так. Здоровье, энергия, деньги, деньги, деньги. Деньги, отношения, отношения, отношения. Деньги, ой. Энергия, здоровье. Любовь, энергия, здоровье. Так, деньги, деньги, деньги, деньги. деньги отношения, энергия, деньги, отношения, любовь, любовь, энергия, отношения, деньги, любовь, любовь, деньги. Итак, начнем, наверное, с денег, а потом уже дальше продолжим. Так, деньги, знакомые, вам дают совет, передают, передают вам совет именно те знакомые, с которыми вы уже не общаетесь, уже совсем забыли, Может, даже и, можете их и не вспомнить даже, если вы захотите. Это вот как в школе, когда вы каждый день приходите учиться, с кем вы общаетесь вот ваш класс, да? с кем дружите, а вот с теми именно, с которыми не общаетесь, вот вы каждый день видите, вы на лицо знаете, а вы не знаете, как их зовут, какая фамилия, в каком классе учатся, вы не знаете, но они знакомы для вас именно по лицу, по внешности, то есть вы видите. Есть знакомые, которые с вами общаются сейчас, также знакомые, которые в жизни будут с вами общаться в будущем, да, ваши будущие знакомые. Есть настоящие знакомые, есть еще прошлые, с кем вы раньше общались и уже забыли, не помните. Итак, совет. Финансы. Финансы сейчас у вас хорошие. Бывает, что вам не хватает на что-то, вы тратите. Но когда у вас появляются опять деньги, вы их собираетесь копить. Также приходится на что-то их тратить, у вас остается меньше и еще меньше. Потом деньги опять вы зарабатываете, вам приходят деньги. Также знакомые вам могут помогать финансовых, там, давать вам в долг или же помогать вам финансово, вот вы, помогать вам знакомым финансово в финансовом именно вопросе. Также, если нужно будет помощь, чтобы оказать знакомым помощь, и вам они финансово могут помочь, то есть вы помогаете знакомым, и знакомые вам, самопомощь. Ну, не то, что самопомощь, а взаимная помощь. Так. Возможно, вы идете на поводу своих желаний и тратите деньги на свои желания. Потом понимаете, что нужно деньги все-таки сохранять, чтобы они у вас были. Так. Здесь у нас любовь. Знакомые, вам хотят посоветовать. Именно в вопросах любви. вопросах любви. Хотят обратить внимание, что вы любите себя, но также надо любить и окружающий мир, относиться с любовью к животным, к своим родным, также относиться, стараться с любовью к своей работе, в личной именно любви. Девушка, парень, жена и муж, они, конечно, любят друг друга есть взаимопонимание, уважение, ценят друг друга. Пытается понимать друг друга. Бывает, что слова, сказанные вашим любимым человеком, вы не можете понять. Но когда вы просите повторить, вы уже начинаете понимать, о чем человек говорит, что хочет вам сказать. Также у вас есть любовь к своим друзьям, к знакомым. Вы находитесь в гармонии с гармонией самими собой. Вы цените и знаете, что уважение — это самое главное. И что рядом с вами всегда есть те люди, которые вас ценят, уважают, поддерживают вас, сочувствуют вам, помогают. Здесь у нас отношения. Отношения, совет по поводу отношений. Отношения разных. Финансовые отношения с коллегами в работе, отношения с людьми на улице, в магазине, отношения с родственниками, отношения с сами собой, со своей душой, со своей силой воли, отношения со своими чувствами, с друзьями, со знакомыми. У вас хорошие отношения. Вы со многими людьми общаетесь, вы понимаете себя, вы понимаете окружающий мир. Бывает, что вы не можете понять конкретно кого-то, кого, кого бы вы хотели понять. Вы пытаетесь понимать, пытаетесь пойти на уступки, пытаетесь Разъяснить, в чем вопрос, в чем дело, почему так происходит, что вы кого-то понимаете, а вас не понимают. Но вы можете не переживать, знакомые вам говорят. Вас все понимают, просто не все могут правильно вам именно донести то, то, что они поняли, то что также они вас понимают. Просто тут получается не то, что не понимание, а вот такая состыковка, ну не то, что состыковка а вот такое получается м -м, сейчас. Душевно, да, вот вы понимаете, что происходит. А вот описать, например, данную ситуацию, да. Вот, например, люди сходили на фильм и хотят описать. Ну, вот, например, вот трое, ну, четверо давайте, вот. Четверо друзей, четверо подруг сходили на фильм, они увидели там фильм, снимался именно. По поводу темы любви. Один человек говорит: Вот фильм был про доброту, то есть про отношения друг к другу, чтобы хорошо относиться. Другой человек говорит: Это, Этот фильм был именно про отношения любви, то, что любить надо именно друг другу. Третий, например, человек может сказать: этот фильм был показательный именно в плане того, то, что надо любить в первую очередь себя. А потом уже, например, других показывать свою любовь. То есть человек любит себя и уже начинает любить других. Если человек не будет любить себя, он никого не сможет полюбить. И также четвертый человек пытается. Четвертый друг или четвертая подруга пытается сказать, что этот фильм был придуман про любовь, которая любовь, возможно, в мечтах у людей. Люди мечтают о такой любви, но в жизни такую вот любовь они не встречают. То есть они пытаются каждыми своими словами объяснить, ну, полностью описать, про что был фильм, например, фильм, вот точный смысл фильма, был именно то, что на Земле есть любовь. Есть любовь, и эта любовь бывает именно той, которую сами люди хотят. Да, о чем-то мечтают, но это именно та любовь, которая есть и существует на нашей планете Земля. Вот. То есть вот фильм хотел донести вот именно этот смысл, а вот каждый по-разному, каждый по-разному объясняет, вот, что произошло, что они увидели, то есть каждый по-своему и поняли весь этот смысл все четверо под кругу для друзей но стали объяснять каждый по-своему вот в чем именно вот тут вот. то есть человек вас понимает также вы понимаете человека но ну, когда вы хотите увидеть как вас понимает и пытайтесь именно попросить чтобы люди вам сказали вы не понимаете их не слова а так если вы будете разговаривать не только по душам а именно конкретно про что-то вы хорошо будете именно чувствовать те слова те фразы которые вы хорошо понимаете какие-то слова бывает они прям вот нашими которым каждый день их произносим они более как-то э, запоминаются более но ну, не то, что более влияет на, на нас, а именно более такие вот родные слова, которые для нас. Также знакомые хотят вам сказать, что по отношению к другим людям вы относитесь хорошо, с пониманием. Неважно, знакомого, вы, незнакомы. мы все люди, мы находимся на планете Земля, И мы, конечно же, хотим, чтобы отношения между людьми были хорошими, чтобы уважали и ценили, хорошо относились. Так, вот здесь у нас энергия и здоровье. Ваши знакомые хотят вам дать совет по поводу вашей энергии, вашего здоровья. Там же есть знакомые, которые могут с вами общаться только недолгое время. То есть ваша энергетика бывает настолько мощная, что людям не то что вот энергетически, да, по ауре, но еще в плане вот ваших взглядов, ваших слов, ваших мыслей, именно вашей энергетики им бывает, вот, ну не то что сложновато, а именно как-то чувствовать себя, вот настолько вот, я не знаю, как это описать, а вот когда включается свет. В доме включаете свет, например, в своей комнате включаете свет, да, он говорит, освещает. Так же и вы говорите, освещать А если выйти на улицу летом, там солнце, оно так освещает сильно, да, вот жарко прям становится, очки солнечные вот человек одевают. Вы прям как солнце. А еще бывает, когда зимой тоже солнце светит, снег, прям вот, и солнце падает, лучше свет падает на снег, и вот это солнце, оно такое, знаете, оно не теплое, не холодно. Оно вообще вот настолько вот прям вместе со снегом они вот взаимодействуют, что не только хочется очки одеть, а просто как будто вот мы были в какой-то темноте, находились, да, вышли и увидели вот этот белый свет. Поэтому ваши знакомые, они также смотрят. Не то что смотрят, а вот и смотрят, и ощущают, что вот вы как вот свет в комнате, да, вот включился, вы все осветили, у вас осветили жизнь, смысл вот нашли, да, вот человек он думал, гадал, в чем смысл вот в данной ситуации, в данном моменте. Так же вы, как солнце. Вот энергию дали для людей, вот они с вами заулыбались, возможно, хрустили, да, там переживали о чем-то. А вы как солнце летом прям вот дали энергию, дали мотивацию, что вот можно так и так сделать, можно так и так решить. И вот люди, напитавшись вашей энергией, вашей лучезарностью, вашей улыбкой, вот они одели очки и уже хотят, конечно, ну, дальше идти, стремиться, да вот. То есть благодаря вашей мотивации они уже начинают действовать. И также. Вы являетесь, как зимой, вот зимой светит солнце, на снегу снег сам блестит, на снегу вот солнце вот эти лучи солнца, они взаимодействуют, и вы вот прям пронзаете вот душу людей именно настолько правильными мыслями, словами, даже взглядом. Даже вот просто посмотреть, и вот человек уже понимает, как дальше делать, что делать. То есть вы настолько мощно помогаете, у вас настолько вот сильная, не то что энергетика, вот, не то что взгляд слова, а именно самая сильная аура, вот рядом с вами человек чувствует и понимает, что вот это что-то совсем не как обычное, то есть вы для них являетесь, конечно, необычными, поэтому, возможно... Вы не так, хорошо, ну, не так хорошо общаетесь, как вы вот друзья общаются, да? И они видят, понимают, что в вашей жизни они, конечно, имеют именно какое-то влияние. Они вам помогают, знаки дают. И также вы в их жизни помогаете и даете знаки. Даете помощь словами, советами, какими-то поступками. На вас смотрят и тоже начинают, ну, не то что повторять, они начинают понимать, почему вы так сделали. И, возможно, если вдруг у них такое случится, они тоже так же могут поступить, как и вы, по справедливости и правильно сделать. Получается... Наши знакомые для нас как солнышки, так же и мы для них как солнышки яркие. Какие-то вот видите, очень сильные, а какие-то короткие. То есть кто-то нам хорошо помогает советами и знакомых, а кто-то не очень. То есть вот есть знакомые с какими ну, именно не с какими-то там определенными, а именно есть знакомые, которые держат баланс. Вот вы и рядом с вами, они к вам стремятся. Кто-то стремится помочь, кто-то ну, не очень то помочь, да, как бы поговорить хочется. Вот. Смотрим, что тут у нас староли. Энергия. Возможно, сейчас у вас все хорошо. В дальнейшем у вас еще будет лучше. Вы также начнете правильно питаться правильно вести свой режим дня, и у вас будет хорошая энергия. И такой же не то, что распорядок, а вот образ жизни. А знакомые тоже хотят также вести образ жизни, и, возможно, вы вместе ведете образ жизни да, на какую-то определенную тему. Вот. Кто-то занимается спортом, и там вот встречаются, с кем тренируются, да, вот, или по каким-то вопросам, именно спортивным, вот вы видитесь, и также вы вместе что-либо делаете упражнения, даже танцы. Вот танцуете, например, вместе, делаете упражнения, вместе на велосипедах катаетесь. То есть именно по той теме, связанной с энергией, со здоровьем. Также душевная энергия. кто-то именно общается с теми людьми, вот только люди общаются именно конкретно по определенным сферам. Э, Финансам, там, или в душевном именно плане. В спорте. То есть вести знакомые, они есть вот именно на каких-то категориях. Именно определенный у вас момент жизни. Бывает, что вы думаете, что вам никто не хочет помогать, но у вас есть знакомые, они вам всегда помогут. Всегда вам окажут помощь, посоветуют вам. Дадут также и финансовые, и дадут помощь в плане советов. Или же само решение вам помогут принять правильно, как правильно поступить. Ваши знакомые, они рядом с вами. Всем пока!